Ностальгия У меня зазвонил телефон Кто говорит? Исраэль Лейзер Кто? Изя Лизерман? Какой Изя? Да твой одноклассник Лизерман. Здесь меня тогда вы Игорем называли После этих слов поняла, что звонит мой школьный приятель, уехавший на историческую родину лет так 35 назад. Вот приехал на недельку из Хайфы, ищу кого-нибудь из нашей компании, только твой номер и ответил, есть кто в городе, хочу организовать встречу. Нет, Иза, э, Изя, а из всех наших в городе осталась только я одна. Так что, если хочешь увидеться, милости просим, адрес тот же. Через час на пороге стоял лысый толстячок, в котором с большим трудом можно было разглядеть черты моего одноклассника. Боже мой, что с нами делает время? Наверное, нам бы лучше вообще не видеть друг друга. Но ты, мать, как всегда, правду матку да в глаза. Еще какое-то время привыкаем к новым обличьям. Собираю на стол. Гость достает бутылку водки. Поговорить хочется, вино не пойдет, не тот градус беседы. Да и ты была всегда своим в доску парнем. Дальше слушаю рассказ, где все хорошо. Свой бизнес, большой дом, семья, сын учится в Гарварде, с женой повезло, все могу, везде был, весь мир видел. Ну, словом, аллилуйя, аллилуйя, а в глазах тоска, да такая, как пространство, разделяющее Одессу и Хайфу. Ты зачем приехал? Что тебе здесь надо? Ностальгия, проклятая, замучила. Захотелось догнать свою молодость, поратись по улицам своего города. Ну и как? Не мой это город. Понимаешь, не мой. Может, он и лучше, и красивее, но это не мой город. Загнали Одессу в такую Европу. Смотреть страшно. Тут тебе раздутая помпезность. Ты зайди сбоку, загнивающие развалины. Пошел туда, где стоял мой дом, Чижикова 114. А там новое здание и дома вообще нет. А ты что думал? Увидеть здесь все таким, каким было 35 лет назад – это невозможно. Не помню, кто из классиков сказал «Никогда не возвращайтесь туда, где вам было хорошо». Ты права, но люди тут тоже другие. Разве в Одессе отвечали грубостью на хохму? Покупал на привозе вишню. Сказал любимую шутку мамы «Большое русское спасибо» от моей широй еврейской души. Так этот баран не ответил, да, я вижу, что вы еврей. И никакой улыбки, никакой. Тебе просто не повезло. Да это вам не повезло, что вы смирились и живете в загаженном городе, где только одни аптеки и игровые автоматы, причем на одном квартале по 3-4 регализованных притона. Послушай, Изя, ты что приехал учить нас плевать против ветра? Тебе же в твоем Израиле тоже что-нибудь раздражает. Но мы тут застрявшие паршивые оптимисты, надеемся, что когда-нибудь все будет хорошо. Мы смотрим вперед, не оглядываясь на исчезнувшее прошлое. Жизнь всегда впереди. Так что езжай домой, занимайся бизнесом и не морочь мне голову. А последнюю рюмку я выпью за то. Чтобы я тебя еще тридцать пять лет не видела. Вопрос. Что сегодня находится на Чежикова 114? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И еще ждем ваших комментариев.